Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я Магевар, и добро пожаловать в новое видео по Брал Старсу. Мы будем играть в испытания с легендой Брал Старса, а точнее с моим подписчиком, а, самым крутым моим подписчиком. Не знаю, если ты хочешь стать моим самым крутым подписчиком, то обязательно напиши свой самый крутой подписческий комментарий и поставь свой подписческий лайк. И подписку свою подписческую поставь. А, сегодня мы вот пройдем еще вот эти испытания. И полетели. Короче. первую Вторую победу мы сделали. Только первую я не заснял. Получаем очки силы. Здесь как бы путь я не буду показывать. Просто концовочку. Вот иконочку игрока выиграли. Плюс еще мы выиграли три боя подряд. Получили иконку игрока раз. Получили иконку игрока два. Получаем... Четвертую победу за нее мы кредиты получаем а, потихонечку, кстати говоря, я вот еще какой-то пинсик, получается, доступ да, почти нашел, что не может не радовать. И сделал пятую победу, не успел заснять и полетели до шестой победы, сделали шестую и получаем иконку игрока. Испытание просто невероятно много наград дает, прям мне радует разно Разные бра... разнообразные какие-то иконки дает прям прикольно и плюс кредиты. Крутяк. На стую. И чуть-чуть остается. Буквально 50-60 этих кредитов. И мы, получается, их э, хватит для того, чтобы сту открыть. И получаем мы восьмую победу. За восьмую победу э, старпоинты. И тоже на какого-нибудь какого бравлера потратим. Значит, баскетбой, Последняя карта. Девятую победу надо оформить. Э, возьму я Карла. Карло здесь, мне кажется, будет поидеальнее, чем. Б, он будет по мобильнее. Будет быстренько передвигаться по карте. Возьму я вот так вот состав гаджетов и пассивок Герцов. Полетели в каточку. Итак, у нас а, загрузилась каточка. С нами, кстати говоря, бас. Не знаю, как получится, но будет, мне кажется, сложно очень. Так, ну очень много хп я сношу противникам, здесь у меня <смех> лагает интернет, надеюсь, забивают там, нет? Да, сбивает. наша легенда забивает, зарабатывает 2 очка, просто невероятно, а, так просто не сделаешь в этом режиме забить, бывает очень сложно, а он это сделал налегке, противники просто поджимаются, невозможно им как-то пройти к нашей базе, а, тем более, стою я, и пройти прям реально сложно. Я как-то пытаюсь забить а, криворуки, и бывает, но ну, не такой, конечно, как эта легенда Левиагон. Прям до, пота, до седьмого пота дефает наш мячик баскетбольный. Кстати говоря, напиши в комментариях, как тебе режим этот. Мне, честно говоря, <laughs> я в него не играю. Пушить в нем кубки как-то не особо получается у меня. Вот. Так, пытается наш динозаврик пройти к, к вражескому кольцу. Не, не, не получается, ну да ладно. Смотрите, наш ледокон. Просто идет, просто идет как танк. Не, не замечаю вообще ничего абсолютно. Макс ошибается, кидает ульту, но ничего страшного. И просто посмотрите, что сейчас творится. 20 раз просто мячик э, отскакивает от кольца и не получается забить. Как же так? Нам не, так ни разу не везло. Но все-таки... Просто очень сложно. Я убиваю первого. Добиваю второго. Добираю. Да, найс. Nice. И посмотрите, как дефует наша легенда. Просто прекрасно. И нет, только не это. Гаджет просто, не... просто спасает их от гола. Что происходит? Просто невероятный... Невероятный камбэк. Я, конечно, залетаю на заряженную тычку от нам. Нам забивает два очка. Шиптун, Шиптун, Зачем ты нам дал Шиптуна? Все-таки у нас все-таки равный счет. И мы должны как-то попытаться выиграть. Наш базик пытается пройти. Танкует своим телом. Жертвует собой. Я дамажу, убиваю Максик. Найс. Что, убиваю Гейла? У нас буквально ситуация под контролем. И... И про легенда забивает. Последний мячик баскетбольный. Просто лучший игрок на этой, на этой площадке игры. Короче, получаем за девятую победу иконку игрока. Спрейчик плюсом. Что-то много каких-то наград. Просто все прокликал случайно. Давайте поставим вот этот прикольный зеленый череп. Зеленый браулер, короче, такой-то. От браулера зеленого. В общем, здесь еще у нас подарочки в магазине. Давайте заберем. И пам! Залетает стул, наконец-то, седьмой из 13. -го. Бравлер. Хорошо. Я выберу папер, пожалуй, мне она больше всего нравится самый мой любимый перс. Такая классная девочка. Получаем пинсик, монетки там. И еще плюс, наверное, вот удатель жетонов. Найс. Вот, ребят, всем спасибо за просмотр. Если понравилось, обязательно на косик. И всем удачи, всем пока.